Так вот, уход за сухим типом кожи. Какой он должен быть и какие продукты применять? Давайте начнем вообще с того, что такое сухой тип кожи, потому что просто говорить про продукты, на мой взгляд, не совсем правильно. Да? Нужно как бы доказательно про это говорить. Нужно понимать, почему именно то, а не это. Так вот, сухой тип кожи, а больше мне даже нравится название медицинского это типа, себостатический тип. Себостатический. Слово состоит из двух частей. Себо, значит, себум, кожное сало, статически от слова стазис, это значит остановка, ну или уменьшение. То есть, если мы соединим кожное сало уменьшение, значит, получится, что при данном типе кожи происходит процесс сокращенного уменьшенного синтеза кожного сала. И тут... Важный аспект, это уменьшение кожного сала, оно не какое-то временное при сухом типе кожи, потому что тип кожи нам дается ну, как бы с рождения, будем говорить так, с момента полового созревания. Мы можем уже определить, какой тип кожи будет у того или иного человека. И... С возрастом он не меняется, то есть если тип кожи сухой, он будет сухой, если жирный, он будет жирный. Да? Может меняться состояние, то есть может появляться обезвоженность, например, нарушение барьера, тип кожи не меняется. Вернемся. Получается у таких uh, пациентов uh, генетически сальная железа, uh, это придаток кожи, который и синтезирует кожное сало. Сальная железа вырабатывает uh, меньше кожного сала. А кожное сало, себум, оно несет очень важную роль, очень важную функцию для нашей кожи. Природа нам дала кожное сало не просто так. Не для того, чтобы мы мучились жирным блеском, как думают представители жирного типа кожи, на самом деле нет. Кожное сало, оно синтезируется в сальной железе, через выводной проток выделяется на поверхность кожи и смазывает, формирует пленочку жировую пленочку на поверхности кожи. И эта пленочка, она необходима нам для того, чтобы водорастворимые э, загрязнения из окружающей среды, а вокруг нас э, только водорастворимые загрязнения, да, там различные осадки, грязь и все прочее. Вот чтобы эта вода и загрязнения в ней от этой кожной, от этого кожного сала отталкивалась и не попадала внутрь в эпидермис, поверхностный слой, ну и более глубоко, да, и не вызывала различные э, покраснения, раздражения и прочее. Поэтому у пациентов с сухим типом кожи, естественно, вот этой пленочки кожного сала очень мало, поэтому их кожа очень уязвимая, их кожа может быть очень чувствительная, их кожа может быть склонна к покраснениям, к раздражениям, да, потому что а, нету вот этого защитного, а, вернее он есть, но он маленький, тоненький, а, защитного слоя. Дальше, кожное сало помимо вот этой а, защитной роли несет еще другую очень важную роль, это функция увлажнения. Наша кожа чувствует себя увлажненной тогда, когда в поверхностном слое ее, то есть в эпидермисе, накапливается, удерживается влага, вода вода в эпидермис попадает из глубоких слоев из дермы путем диффузии там есть сосуды в дерме путем диффузии водичка испаряется попадает в эпидермис но в эпидермисе вода а, также стремится к испарению а, каким образом она проходит через живые слои потом подходит к вот нашему поверхностному слою роговому до да, который покрывает нашу кожу мертвый слой до да, клеточек и Пытается между, вот этого, между клеток рогового слоя пройти А потом упирается в кожное сало Которое должно на поверхности кожи быть И после того, как кожное сало тоже преодолевается Слой, водичка испаряется в окружающую среду И конечно же, если на поверхности кожи кожного сала мало, то, естественно, водичка очень быстро испаряется, и такие пациенты, такие люди чувствуют, что кожа постоянно сухая, да? и от этого тип кожи так был и назван. То есть сухой тип кожи Почему? Потому что кожа постоянно испытывает чувство стянутости, сухости, да, могут быть какие-то шелушения на поверхности. И очень важный еще момент, кожный сало это еще и антиоксидант, то есть оно защищает нашу кожу от свободных радикалов. И если его мало, то вот эти свободные радикалы, которые в частности и под действием солнышка могут формироваться, они разрушают э, роговой слой. И именно не сам даже роговой слой, не клетки они разрешают, а между клетками в нашем поверхностном слое мертвом расположены эпидермальные липиды. И вот эти эпидермальные липиды, они, знаете, как если клеточки рогового слоя представить как кирпичи, то эпидермальные липиды будут цементом. Да? То есть это то, что связует, склеивает эти кирпичи. И если эти липиды повреждаются, окисляются, то это тоже создает такие дыры-бреши, через которые вода очень хорошо, быстренько проходит через вот этот удерживающий роговой слой и испаряется. Мы подходим к чему? К тому, что, естественно, первое, что должно быть в уходе за сухим типом кожи, это должно быть то, чего такой коже не хватает, а не хватает ей кожного сала. Ну, понятно, что в уходе мы кожное сало ниоткуда не возьмем, да, но мы можем найти заменители кожного сала, да, то есть какие-то вещества, которые будут имитировать функцию кожного сала. Тут все просто, мы должны просто знать, из чего кожное сало состоит. Состав очень насыщенный, но три основных компонента это триглицериды, это скволен и это.. Алиновая кислота, ну и другие тоже жирные кислоты, ну в частности при, в кожном сале очень много алиновой кислоты. Поэтому если мы заинтересованы в восполнении вот этой пленочки, то конечно мы будем выбирать компоненты, косметику вернее, с компонентами вот этими имитаторами кожного сала. Далее, второй момент. Про уход. Значит, помимо вот этих имитаторов кожного сала, что еще должно быть? Я упомянула о строении рогового слоя, да, о том, что он поврежден, что вот эти эпидермальные липиды, они тоже повреждены. Поэтому, конечно же, второй пункт в косметических средствах для ухода за сухим типом кожи, мы должны наносить косметику, которая будет содержать э, компоненты, восполняющие эпидермальные липиды. А, то есть вот эти вот этот цемент между клеточками, да, дефицитный, это а, такие компоненты, которые будут заделывать вот эти щели. А, что к ним относится? Тоже три вещества: это церамиды, это полиненасыщенные жирные кислоты, а, в частности, это линолевая, может быть, и линоленовая. И это холестерол или эфир холестерина. Значит, если в косметическом средстве, которое мы с вами выбираем для ухода, будут эти компоненты, мы можем э, утверждать, мы можем гарантировать, что за счет э, вот этих компонентов будут заделываться вот эти бреши, дырочки в роговом слое и водичка не будет испаряться. Да? Это будет приводить тоже к увлажнению кожи и к ее ощущению комфорта. И есть еще третий момент, третья группа веществ, которые необходимы для ухода за сухим типом кожи. Это компоненты натурального увлажняющего фактора. На нашей коже есть у всех натурально увлажняющий фактор. Это такие малюсенькие молекулы, которые прикреплены к мертвым клеткам, к роговым клеткам. И они очень гидрофильны, они любят водичку. И вот эта водичка, которая из дермы испаряется, она, эти молекулы, эту водичку удерживают. Не отпускают, а потом, конечно же, когда клетка отшелушивается, то она отшелушивается вместе с этим нуфом. Но на новых клеточках, которые формируются, этот нуф тоже есть, который тоже, опять же, удерживает. Вот при, у сухого типа кожи роговой слой очень тонкий, и а, она в большом дефиците по натуральному увлажняющему фактору. Поэтому, конечно же, нам тоже желательно восполнять. И здесь мы тоже должны знать, что в составе натурального увлажняющего фактора у нас, да, у самих, что нам дала природа. Это аминокислоты, практически весь спектр, это глюкоза, это мочевина в небольшой концентрации, она у нас находится, это молочная кислота, тоже, естественно, в небольшой концентрации. А вот эти молекулы, они являются натуральным увлажняющим фактором. Нашим собственным, да, это не косметика сейчас, это я про то, что нам дала природа. И, естественно, если мы хотим нашу кожу тоже так вот физиологически увлажнять, то э, мы можем наносить на поверхность нашей кожи вот эти компоненты Нуфа, которые будут э, притягивать водичку, удерживать воду, испаряющуюся из глубоких слоев нашей кожи, и притягивать воду атмосферную, которая растворена в окружающем нас воздухе, да? Итого, мы с вами... Перечислили и знаем уже три группы веществ, которые необходимы для ухода за сухим типом кожи. Это первое ⁇ имитаторы кожного сала, а именно триглицериды, жирные кислоты и сквалин. Второе ⁇ это компоненты эпидермального барьера, а именно эфира холестерина или холестерол. Это линолевая и линоленовая кислота, и это церамиды. И мы знаем, что нужен НУФ, молекул натурально увлажняющего фактора. Глюкоза, аминокислоты, мочевая а, мочевина, молочная кислота. И а, еще важное вещество забыла упомянуть, и, конечно же, это гиалуроновая кислота. Куда мы без нее, да? А, гиалуроновая кислота также притягивает и удерживает воду. А, это кратко, не только это, Просто такие основные вещества я вам сейчас перечислила. Но есть еще один момент, очень важный, который нужно знать при уходе за сухим типом кожи. А действительно ли он сухой? Потому что в моей практике встречались пациенты, которые думали, что у них сухой тип кожи, Естественно, покупали косметику для сухого типа кожи, а она обычно содержит перечисленные мной ингредиенты и получали воспаление, раздражение, обострение акне да, или появление акне, воспалительных элементов на коже. Так вот, сухой тип кожи может быть далеко не сухим типом, это может быть на самом деле обезвоженная кожа. Просто обезвоженная кожа тоже будет характеризоваться сухостью. Поэтому очень важно именно не самому подбирать себе домашний уход, а очень важно обратиться к косметологу для того, чтобы косметолог провел диагностику кожи, подобрал уход именно исходя из того, что он видит у вас на поверхности. Поэтому, если вам интересно узнать, чем все-таки отличается сухой тип кожи, от обезвоженной кожи любых разных типов, вы можете написать, оставить комментарий, под этим видео. И тогда я, конечно же, с удовольствием запишу для вас еще одно небольшое видео, в котором буду давать вот эти различия. Потому что, естественно, если мы на жирный тип кожи обезвоженный будем наносить имитаторы кожного сала, имитаторы кожного сала являются комедогенными. Они будут забивать еще больше выводные протоки, они будут вызывать обострение или появление воспалительных элементов, да, или обострения акны. Поэтому будьте очень внимательны, доверяйте только профессионалам. Здоровой вам и красивой кожи, хорошего качественного ухода. И не забудьте, если вам интересно, оставляйте комментарии. Обязательно вам все расскажу.